наши эфир продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня понедельник, день тяжелый, но сейчас дни тяжелые, вроде как, даже и выходные происходят. Известная тема. Тема одна: На дворе стоит не весна скорее а коронавирус лютует, вызывает э, очень много и разговоров и не только разговоров но вот э, что происходит я сегодня заглянул в окно когда проснулся смотрю снег лежит а буквально через несколько часов выглянул снега нет так вот вот с коронавирусом почему-то так не получается при всем нашем желании вот он как-то приходит но уйдет не быстро и поэтому при всем желании поговорить о том, что ну, о чем-то более может быть приятным и интересным, у нас не получается. Поэтому э, для начала напомню вам, что подписывайтесь на рассылку нашей интернет-газеты э, continentusa.com, которая интернет-газета «Континент», ну, э, если вы наберете «continentusa.com», то вы попадете э, туда, где кладезь буквально материалов сейчас о коронавирусе и не только. И мы работаем, несмотря ни на какие вот э, ситуации, можно сказать, фронтовые в ежедневном режиме. Ну, собственно, как и ваше любимое радио, на котором вы сейчас нас слушаете «Народная волна», то есть мы до конца с вами читаете там очень много интересного. Буквально сегодня несколько статей появилось новых. В том числе, помимо уже известных вам авторов, и, и Гэри Гиндлера, и Лены Приговой, и вот моего сегодняшнего собеседника Миши Герштейна там появляются и новые фамилии, имена. Так что, если зайдете, я думаю, что вы захотите заходить потом ежедневно. Ну, а сейчас я приглашаю уже к этой передачи к этому эфиру Михаила Герштейна с Нью-Джерси. И, естественно, первый вопрос, как вы там, Михаил? Ну, мы тут мы, слава богу, достаточно далеко от Нью-Йорка, поэтому бушует Нью-Йорк и в непосредственной близости. все пограничные каунти с Нью-Йорком и со стороны Нью-Йорка и Нью-Джерси. У нас более менее спокойно, Ну, туалетной бумаги, конечно, нет. Вот, но. <с... <с...> как же вы живете без них? Пользуемся запасами. А, запасы все-таки есть. Вот, да, запасы есть. Но в магазинах вот и. Но все сидят дома, сейчас даже. Народ же шутит, все-таки оптимизм народу, народу все равно. Остается, говорит, что говорит, сижу дома, говорит, много говорит, полезного сделал, вот, говорит, столько как бы времени освободилось. Говорит, только, говорит, не понял, почему в одном мешке риса 2803 зернышко, а в другом 2799. Да, ну, да, народ шутит, это понятно. Вы уже и новое слово придумали, как тебе известно. Читал, наверное, об этом. Уже но... кор появились, которые, соответственно, шутки с ними, что вон смотри на кор-идиота, который там 300 этих упаковок туалетной бумаги, той самой, да, тащит да. тележки. Вот. Ну, конечно, сколько это продлится, непонятно, но, по крайней мере, на прошлой неделе, в конце прошлой недели, появилась, должен сказать, достаточно оптимистичная, новость из Франции по -моему, и, по-моему, еще из Японии тоже, что комбинация лекарств, значит, лекарства против малярии, которого давно известно там, уже 75 лет, и обычный этот это тот, ну, все знают, этот, который первый день принимает две таблетки, а потом по одной-четыре дня антибиотик, значит, они в комбинации, если не лечат этот грипп, этот вот вирус, его даже гриппом трудно назвать, это какое-то такое э, серьезно, серьезнейшее воспаление легких, в принципе, э, если не лечит, то, по крайней мере, он благодаря этому превращается в обычный грипп, вот. И э, если это в такой, ну, в средний, поэтому если это окажется, что это работает, это будет, конечно, большой э, прорыв, потому что, э, если существующая лекарства работают, значит, не нужно ждать там полгода-год. Да, полгода, пока, пока, пока еще неизвестно, будет новая вакцина работать или нет. То, то есть, по крайней мере, тем, кто болен, смогут помочь. И основная же проблема тут все, ну, многие, как эти, те, кто считают до сих пор, что этот вирус, это ерунда, типа, что подумаешь, обычный грипп, кто-то очень удачно написал по этому поводу, что это в 1918 году испанка, всем известно ее, правда, сейчас переименовали из-за политкорректности в... В грипп в 1918 году, убрали слово испанское. Это когда было сделано? Ну, только что. А, только что? Только это что, только что. Да. Это кто-то пошутил, наверное. А, Не, это кто то кто-то, это какие-то эти СМИ наши любимые. Вот, значит, А тогда -то тоже, говорит, было, говорит, тоже был говорит, обычный грипп, в результате которого умерло всего-навсего 50 миллионов человек. Вот, поэтому говорит, что обычно... А, всего-то, да? Да, да. И как все уже наконец-то поняли, большинство, что проблема это не в том, сколько человек болеет, а в том, что количество мест в больницах сильно ограничено. В Италии, как мы видим, там уже просто катастрофа. В этой в провинции, ну, рядом с Миланом, я там не помню, как там называется, там вообще уже все, мест нет. и потому что в отличие от обычного гриппа, который большинство переносит дома, там хуже или лучше, для этого нужна обязательно госпитализация, потому что нужна, нужна вентиляция легких. А вот мест, в Америке 920 тысяч всего коек в больницах и 90 примерно тысяч в этих в ICU, в ну в интенсивке. Поэтому в Нью-Йорке уже 20 тысяч больных, поэтому в нью йорк сейчас находятся примерно в таком же бедственном положении, как и не, не, не больных, а зараженных. Я не знаю, в каком они там состоянии, но тесты сейчас не делают у людей, у которых там, ну, носом шмыкают, да делают те, у кого высокая температура, кашель и был контакт с носителем. Вот. Поэтому на самом деле больных больше, просто остальные все, как, ну, к счастью, не в тяжелой форме. Вот. А остальные, в остальных штатах пока цифры низкие, но это как бы это же, мы не знаем, как эта статистика считается. Китай тоже показывает все 80 тысяч. Ну, ну, ну, ну, давай, что Китай показывает, это мы берем да. не просто под сомнение, да. а под а большое сомнение, потому что... Кстати, опять... Потому э, а, что Китай тоже показывает 80 тысяч, но никто не знает и никто им не верит. Кстати, говоря о том, что испанский, испанку переименовали, э, теперь же нельзя говорить «китайский вирус» тоже? Правильно. Ну вот, вот это вот э, «китайский вирус», я не знаю, в чем обиды э, этого небольшого народа, который на Земле присутствует. Но называют по... Если бы этот вирус из Португалии пошел, его можно было «португальским» назвать, ну и да. так далее. Чего, Что за проблема? Это по, по, по месту его... Откуда он взял Я начало? Думаю, проблема в том, что Китай неожиданно понял, что они всех то есть, развалили. Я его, кстати, только что только что прочитал, что если бы на две или на три недели, если бы они раньше сказали, да. то на 95% меньше было бы... А, а ты О, почитай, как и другим Крайне рекомендую. Сегодня мы э, напечатали Гарри Гендлера очередную статью про внутриполитические проблемы Китая. И как раз там очень интересные сделаны выводы, потому что э, это, эта вещь была намеренная по поводу вот тех двух-трех недель. Там просто э, ко, кое-кого надо было в этой провинции знаменитой передвинуть. И, и поэтому, в общем-то, ну, все, они, все очень не случайно ну, во возможно они могут не знать насколько серьезный этот вирус поэтому то есть как политический ну, политический мы можем тут же перейти спокойно в наши края да? О, кстати в наши края вот я тебя хотел спросить да. ты же следишь за текущими событиями очень так в режиме, я бы сказал, если не нон ты спишь все-таки иногда. Вот. Но, тем не менее, что происходит в Сенате с этими ну, голосованиями по поводу... сейчас ä, немножко начну издалека. Вот. Ну, начни Начну, издалека. начну с э, Федерального резерва. Потому что э, э, про Сенат это будет э, отдельная история, а Федеральный резерв, который э, ну, отвечает за все эти... Э, эти рейты, которые банковские рейты про, э, за вот эти, э, ну, и за много чего еще, за вообще за всю э, финансовую систему американскую, за все, за выпуск денег и так далее, они сейчас просто потихонечку, пока там э, в Сенате, о, о чем мы чуть позже поговорим, дерутся там между собой, вот они, чуть, они пока что, в общем, объявили, можно сказать, о безконтрольном выпуске денег. Это сейчас назвали, э, это называется Quantity Fishing, то есть количественное облегчение. Значит, его уже прозвали QE infinitive, Infinite, то есть бесконечное, потому что они сначала говорили, что мы купим у вас 500, на 500 миллиардов федеральных облигаций, потом сказали, что мы купим у вас на 200 миллиардов каких-то муниципальных облигаций, потом еще они уже сейчас сказали, что они купят, они уже сказали, что это не обязательно 500 будет миллиардов и 200 миллиардов, а это может быть и больше, и они еще купят впервые за всю за историю вот таких вот грубо говоря, без контрольного выпуска денег, они еще купят Mortgage Back Securities, то есть эти вот ценные бумаги, которые выпущены под залог этих мордожей. И это, в общем, насколько я понимаю, это на всякий случай, чтобы не было, как было в 2008 году. Потому что тогда, как я помню, за этих бумаг все все и произошло. И еще они по... тоже впервые, по-моему, я, я не уверен что это было впервые, но впервые они еще пообещали купить, э, выкупить большое количество облигаций э, крупных корпораций. То есть, в принципе, они собираются вливать в экономику огромное количество денег и, в общем, то, что э, и они, поскольку э, сами по себе вот. И не подчиняются конгрессу, то есть они потом подчиняются, с ними там будут разговаривать, они будут оправдываться, там говорить то, все. Но они пока что выпускают, и они делают это достаточно активно. Еще по, они пообещали, кстати, выдавать кредиты низкопроцентные тоже, то есть гарантировать низкопроцентный кредит. То есть огромное-огромное э, вливание денег в экономику, что в данных условиях может быть и неплохо. Потому что. Ну, извини, насчет низких кредитов я тебе уже скажу, уже я получил какую-то информацию, что это не совсем еще. Ну, так, что Потому объявили... что предложения пошли, но они не отнюдь не, ну, подать, не но... такие. Предложения пошли, во-первых, возвращаясь к этим предложениям. Только в среду Трамп подписал вот первый большой пакет, который уже должен был понизить. Вот это то, что я сказал, это было объявлено буквально вчера, поэтому. А предложения, которые шли, это были до того, то есть, когда это еще, когда первый там там на сто, ну, на какие-то, как можно сказать, жалкие там 100 миллиардов, Жалкий, а, вот, это, ну, да, да. вот, это вот это по нему было. Второй был, по-моему, на 850 миллиардов, и третий, вот сейчас они пытаются договориться, почти что на 2 триллиона. Но... А хорошо, Миш, вот, к чему я... это может привести, я... вот, вот такой вброс денег? Ну, вброс денег может привести... Должен привести к инфляции, потому как нас учили в школе. Но, mm -hmm. э, поскольку тут есть одно но, что когда у, у, часть денег просто сгорела, то эта часть денег идет, э, часть этой инфляции будет погашена тем, что... Ну, как возмещение, возмещение да? да вот это просто возмещение того, что сгорело. Потому что сгорели виртуальные деньги, и тебе их виртуальными же или полувиртуальными возместят. Понятно. Поэтому... Посмотрим, во-первых. Во-вторых, скажем так, у Америки прекрасный шанс, напечатав денег и немножко увеличив инфляцию, обесценить все свои бонды, которые у них, облигации, которые у них выпущены. И, грубо говоря, они за счет печатания денег увеличивают свой годовой доход, потому что инфляцию и так далее увеличивают годовой доход, увеличивается количество денег, которые они могут, которые они у них освобождается, чтобы погасить долги, и в итоге получается, что обесцениваются чуть-чуть облигации. Ну, обесцениваются, обесцениваются. Ну, обесценивается, обесценивается. ну а ладно, они... то есть китайцы рано радовались, я понял. Ну, китайцы они, они особо не радовались, они им сейчас радовались, говорят, радовались. Просто... Можно же еще проанализировать, что произойдет после этого э, кризиса, и тут совершенно очевидно, что э, все как это, медицина, вся фармацевтическая промышленность перейдет обратно в Америку, или, по крайней мере, на... в наших полушариях. Очень хочется да. в это верить. Вот. Очень Во-первых. И во-вторых, все половина компаний, которые сейчас пострадают, потому что кризис же начался с чего? Потому что в, в Китае становилось производство. И компании обнаружили, потому что все завязаны от Китаев, обнаружили, что, в общем, это не очень хорошо. То есть, бог с ним, пусть будет чуть-чуть дороже, но зато контролируемо. Вот. И поэтому э, часть производства будет переводиться в другие места тоже. Это такая диверсификация, это большой плюс. Минус, конечно, будет то, что э, безработица сейчас будет всплеск, но если сейчас погасит... Э, Этим печатанием денег и тем, что поддержат малые бизнесы. Главное, поддерживать малый бизнес. Вот эта вот идея, которую сейчас нам пытаются, которая, по пошла во второй пакет помощи, что там всем заплатят по 1200 долларов, угу. эта идея, конечно, хорошая, но она из скорее из арсенала Эндрю Янга и Берни Сандерса, чем из арсенала э, нормальных консерваторов. Трампу, кстати, надо, я должен отметить, он, в общем, в отличие от Буша, не хочет брать, как это, покупать какие-то контрольные пакеты в каких-то компаниях и чтобы они вып выпускали госзаказы. Он говорит, нет, говорит, свободный рынок все-таки должен работать. И привел как раз примеры вот этого ХАЭС, который им позвонил, сказал, что мы можем вам прислать там сколько полмиллиона или там сколько-то миллионов этих масок да. и и 3М тоже сами позвонили, сами ну сами сказали, что мы можем и вот что, что нужно сделать. Говорит, а когда, говорит, это будет контролироваться государством, кто там будет знать, кто там будет это э, делать. Но вернемся к нашим этим, ну, баранам. которые... К Сенату, короче, вернемся. Да, сен... ну, бараны как раз оказались не совсем в Сенате. Ну, но я на... понимаю. А, но... а, а... В Сенате стали разговаривали, усиленно... Uh, Прорабатывает третий пакет, который там чуть ли уже не на 2 триллиона. Но, естественно, когда столько денег, все хотят uh, немножко получить еще себе что-нибудь для своих там каких-то uh, проектов. И ну, да, uh, пресловутая свинина начинает резко Вот да, И в Сенате получилось. Сенат должен был на той неделе быть на каникулах. Он каникулы отменил и собрался на работу, что нормально. Палата представителей она каникул не отменяла. Она отдыхала. Вот. И в воскресенье, когда в Сенате пять групп, насколько я понимаю, пять групп между собой договаривались, не между собой, а внутри себя договаривались и практически уже договорились, и э, на повестку дня был, выне, был вынесено э, вынесен на, на, на начало обсуждения вот этого проекта нового, о котором они договорились, прибежала отдохнувшая Нэнси Пелоси и стала говорить, что э, мы это, не, не, не годится ничего, э, у нас свой проект, он там лучше, и, в общем, сорвала голосование фактически, потому что им нужно было по, ну, еще по неотмененным еще правилам, чтобы проголосовало 60 человек э, э, за, но проголосовало сколько там было, 47-47, то есть все, все демократы проголосовали против, все республиканцы проголосовали за, и там кто-то там, видимо, воздержался, кто-то кого-то не было. То есть получилось спорно. И, естественно, дальше не пошло. Они потом продолжили дискутировать, и дискутировали еще сегодня. Вот только что, буквально за 5 минут до начала эфира, опять не пошло. Уже, уже лучше, но все равно не прошло. Уже было 49-46. То есть mm -hmm. Даг Джонс из Алабамы, который, которому мало что, конечно, светит на предстоящих выборах, он а, уже перешел, он сказал, ладно, говорит, надо все-таки проголосовать за. Но ага. а, если бы это был не выборный год, вот, то возможно, что все было бы не совсем так. Но выборный год, конечно, никаких шансов, что они о чем-то там договорятся. Хорошо, Миша, чего они добиваются? Чего Пелоси добивается? Пелоси добиваются того, чтобы забрать себе лавру. Ну, это же... Лавры? Да, уже, что... уже, уже понятно, что это... Ну, я понимаю, масс-медиа там представит все в лучшем виде, но на, на самом деле сегодня она тормозит, процесс получается. Она тормозит, но потом, когда там она затормозит на день, на два, во-первых, она, как мы прекрасно уже видели по импичменту, кстати... Половина проблемы с этим вирусом из-за них же, потому что в то время, когда он начинался, им надо обязательно было этот безумный процесс делать. Ну, этот. конечно. Потому что э, на Брайберте, кстати, была очень хорошая подборка вот именно времен, когда, э, как это, таймлайн, когда э, что происходило, что делала администрация Трампа по этому поводу, что в это время происходило в Конгрессе. Вот. Uh -huh. И очень, конечно, характерно, что э, этот импичмент обошелся нам не только в то, что целый месяц э, сенат ничего не делал, но и тем, что сейчас вся экономика разваливается, потому что э, вместо того, чтобы заниматься спасением э, э, какими-то мерами, э, они занимались тем, что слушали э, эту этот, этот процесс. Вот. Ну И смотри, собственно говоря, что получается, что э, Трамп же в какой-то степени их повестку не выполняет, то есть понятно, что с вспомоществование и так далее, это же темы любимые демократов, да? Ну, и ну, тут, ну, и да. тут... И тут... И я очередной раз вспоминаю его ралли там в том же Милоке, когда он сказал, если бы я был сугубо против стены, они бы уже ее построили. То есть а. это из этой же серии все время получается. Ну да, да. Ну это... Ну просто в данном случае, конечно, ее понять трудно, потому что упираться... Из-за каких-то там мнимых лавров, которых ей, до которых она может и не дожить в здравии в свою, потому что у нее, конечно, с каждым днем все хуже и хуже ее этот разум воспаленный. Вот. Но а, а, из-за этого ну, Чак Шумер то должен понимать, он все-таки помоложе будет, и он, он все его мерзости и отвратительность, он все-таки соображает, по-моему, получше. Не, ну, дело в том, что тут говорить о соображении очень сложно, но зато мы можем сейчас поговорить о том, что наступает рекламная пауза. Да. Пожалуйста, послушайте эти важные объявления, потом, как говорится, мы вернемся, и если у вас будут вопросы, то мы готовы на них отвечать. Спасибо. Возвращаемся к беседе с Игорем Цесарским и программа «Радиоблог Игоря Цесарского». Телефон в студии 847-400-5200. Вы сейчас можете звонить, задавать вопросы, ну и пообщаться с авторами программы. Если да. вы не возражаете, у нас звонок. Да, да, да, конечно. А, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Приглушите ваш радиоприемник. Алло. Алло. Говорите. Да, а, вы меня слышите? Да. Слышим. Вы телебезны, да, сочных. А был сегодня в Белом доме брифинг. Дело в том, что по телевизору все дни передавали брифинги. А сегодня почему-то не по каким станциям я не видел. Спасибо за вопрос. Миша. Да, нет, сегодня, по-моему, еще не было, он, наверное, будет ближе к вечеру, а может... Скорее это... Да, скорее всего, а... просто нету пока э, каких-то <связывающих> э, там... предметов обсуждения. Я думаю, что сейчас просто брифинга не было по той простой причине, что они там сейчас все друг другу выкручивают руки с этим э, поедом, потому что почему-то в него, кстати, Пелоси и ее компания хотят запихать э, эти скидки для этих солнечных батарей для компаний и для витринных мельниц и аборты ну все понятно как там оставить нет сейчас там идет что этими поддержать почту а Гондурас как там присутствует ну Гондурас пока еще не знаю поддержать эти профсоюзы дать какую-то большую власть профсоюзам то есть они там Читали New Deal Рузвельт, и решили пойти по его стопам. Вот. Они уже а. на гора на 1120 страниц законопроект, который вот как раз то, что то о чем вы говорите. Да. Элементы нового зеленого дела присутствуют. Да. Закон избирательный закон. Регистрация. Да, да. В разрешить досрочное голосование, вот. Регистрация в день голосования, и тогда, в общем, Понятно. закон напичканной да, да, да, да, да. свининой по самые уши, по самые некуда. У по нас самому... масса звонков, давайте, если не возражаете. Да, пожалуйста, конечно. Добрый день. Добрый... Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день. Знакомый голос, Пр... наконец Привет, слушаю. привет, да, знакомый привет, голос, привет. это я. Окей, господа, Лена Пригова присоединяется к нашему диалогу. <с> давай, давай. Добрый день. Я уже в эфире? Уже, да. уже в эфире? Добрый день, Чикаго. Я непосредственно из самого зараженного города в нашей стране, из Нью-Йорка. Что вам сказать? Конечно, когда читаешь цифры, они каждый, каждую секунду фактически меняются, а становятся нехорошо. Становится нехорошо от того, что э, Когда начинаешь понимать Что ты живешь в городе Который, во-первых э, Морской порт Потом этот порт э, Ворота нашей страны Авиационной И ты начинаешь понимать Что вся беда В общем-то Китай Китаем Но у нас есть свое руководство У нас есть Наш мэр. Деблазио, и у нас есть наш от э, губернатор, и у нас есть город-убежище и штат-убежище. Кстати, у вас то же самое, вы страдаете тем же. Я имею в виду Иллинойс, Чикаго, и этим же страдает Калифорния. А теперь посмотрите внимательно на карту распространения заболеваний, вы увидите, что самые зараженные точки и места вообще в Соединенных Штатах Америки, это как раз вот наши э, города-убежища и наши штаты-убежища. Я могу сказать так. Я не знаю, что происходит в Ильинусе, потому что я знаю, что, что, что происходит здесь. Я знаю, что э, нашему штату и нашему городу всегда будет не хватать средств. Потому что, когда у власти сидят социалисты, которые хотят всем все дать, этим заканчивается... Я имею в виду большим крахом заканчивается абсолютно все. А, не далее, как вчера, губернатор штата уже бил на и говорил, что у нас катастрофически не хватает мест в госпиталях, у нас не хватает элементарно а, масок для медперсонала, у нас не хватает естественно, вентиляционных приспособлений для больных у нас ничего не хватает. Но в прошлом году, в декабре, в январе месяце, наш дорогой мэр и наш дорогой а, губернатор тихо, спокойно сказали, что 600 тысяч нелегалов будут получать медицинская медицинскую помощь. 600 тысяч, 100 миллионов долларов было потрачено на людей, которым не положено вообще находиться в стране. Я не знаю, как решать дальше этот вопрос, но, естественно, голосовать. Потому что мы наши голоса можем отдать только за тех людей, которые не будут нам предлагать кота в мешке за наш счет, облагодетельствовать а весь мир, а тем людям, которые будут думать прежде всего о наших своих гражданах. Я только что написала большую... Письмо и э, большую бумагу, скажем так, объявление. У меня рекламное агентство, я написала э, это для своего клиента. Это медицинский офис. Люди добровольно, потому что это не госпиталь, добровольно будут э, лечить людей. Они будут помогать и делать все, что они смогут сделать. У нас в городе огромное количество врачей, которые просто пошли, Врачи, которые уже... Ну, кто-то на пенсии, кто-то э, не, не работает. Они пошли работать в госпитале. Это люди, которым... Я не знаю, это, это, это святые люди. Потому что они идут в очаг заражения, не имея ничего. Мы оказались настолько вот в 21 веке беспомощны перед э, той ситуацией, которая сложилась... Я отключила кадры Италии, потому что мне страшно смотреть, потому что я э, вижу Италию, и я прекрасно понимаю, что это та же ситуация у нас. Потому что в Италии популисты и социалисты, и у нас то же самое в наших штатах. Это самая большая зараза после коронавируса, которая есть. Это самая Лена, страшная Лена, я пандемия. тебя, извини, прерву. Вот это вопрос, который Миша, Миша ответит. И О. тебе вопрос следующий. Вот вся та помощь, которая сейчас пойдет, у вас есть ощущение, что она дойдет вот до таких реальных врачей, до реальных вообще полицейских и так далее? Они а осядет в бюрократических всевозможных кабинетах, Миша? Ну как? Как обычно, сколько-то осядет, сколько-то дойдет, просто дойдет, меньше чем нужно осядет, больше чем нужно, но ее пока еще не дали. — когда... То есть, ну, ну, мы будем рассчитывать, что дадут. То есть коек не прибавится, а прибавится кому-то... — Нет, ну, тоже не китай, Нет коек пройдет, прибавится, потому что уже, а. А, у, уже Нет, собственно, корабли думаешь. вот эти военные, они уже бороздят просторы э, Гудзона, и это будут э, плавучие госпитали. Но в городе, так. в нашем Нью-Йорке, 15 огромных помещений, бывших госпиталей, которые стоят, и они не функционируют, их можно было давно приспособить под что-то, под медицинское, под медицинские центры. Но мы говорим сейчас о высоком, а мы, у нас не хватает масок, элементарных медицинских масок. Не, ну, и это самое страшное, будет, что и могло и произойти в двадцать первом веке с Соединенными Штатами Америки. Мы оказались. Ну, произошло. Произошло то, что, то, мы, что это, это, это выявила вот, эпидемия, вот это выявило, собственно говоря, всю гнилость самой системы э, здравоохранения, о которой говорили, попытались при, при разных президентах что-то там подстроить, что-то изменить, а суть-то осталась. Не, ну тут ты немножко все-таки передергиваешь насчет гнилости, Почему? потому что э, такой массовый, э, в принципе, ведь все эти здравоохранения, все количество мест в госпитале, количество госпиталей, это все зависит, это все статистика. Значит, сейчас, как это называется, ивент, который эту статистику, на эту статистику наплевал. Ну, если там на 10, 20 процентов, допустим, по, закладываться выше, чем по статистике, это нормально. Закладываться в пять раз больше или в четыре раза больше, не ненормально. А я же не про потому, койки говорю, я вообще обо всем. Я, я просто, я койки койками, извиняюсь. про койки, койки, количество госпиталей, все, все же определяется в том числе и статистикой. А... И плюс еще я хочу сказать, что вот Лена сказала сейчас насчет того, что вчера там Кома сказала, а, а закрыл он город в пятницу. И причем, значит, один мой знакомый, который, у которого небольшой бизнес в Нью-Йорке, он возмущался этим очень сильно. Он говорит, надо было закрывать гораздо раньше. И Деблазио хотел закрыть раньше, несмотря на то, что этот мой знакомый Деблазио тоже терпеть не может. Вот. Значит, Деблазио хотел закрыть раньше, а кома говорил, нет, это я должен сделать. И Кума тянул и довел город, в общем, до критического состояния. Сейчас в Нью-Йорк хуже Италии стало. Я могу они... не согласиться да. вот в чем. Дело в том, что а, все меры, предосторожности, которые должны были быть приняты, а, были игнорированы в свое время Деблазио. Он затянул до начала марта то, что он должен был сделать с конца февраля. У него были все возможности это сделать. Но э, Деблазио этого не сделал. Он не закрыл школы, когда уже все кричали «закройте школы», «закройте школы». И сейчас в Нью-Йорке есть уже иски против Деблазио от заболевших учителей. Это самое страшное, что могло произойти, потому что этот человек, он деструктивен, он преступник. Он преступник в своем популизме. Он убил, фактически убивает людей тем, что он ничего не делал. И он все время а, кивает в адрес Трампа. Постоянно он обвиняет Трампа. Он назвал Трампа недалеко три дня тому назад предателем Нью-Йорка. Это человек, который выжил фактически Трампа. Выжил Трампа, он выживает бизнесы, он выживает людей из города. Все нормальные люди уже бегут отсюда, потому что это чумной город. Чумной именно в отношении к власти, власти к нам. Когда у нас город, напоминать начинает уже Сан-Франциско, когда количество бездомных, количество грязи, мусора... Вот я знаю абсолютно точно, я знаю, что они драят сейчас, моют метро, они моют вот, общественный транспорт. Они потребовали 4 миллиарда на то, чтобы вот привести в порядок это все. 4 миллиарда то, что они могли изначально, они загадили, теперь они это изначально хотят отмыть. Это, о, ему бы обратиться вот это система Булбергу. большого города, большого социализма, <с который будет мыть деньги. Это, кстати, к разговору о том, что достанется ли что-то Нью-Йорку. Да, Нью-Йорку что-то достанется. Что-то. Но Нью-Йорк гораздо больше сейчас потеряет. И вот я живу в этом городе, честно говоря, и мне страшно. Я хочу сбежать из этого города, потому что он мне напоминает город-призрак. Это вот я сейчас это вижу. Реально, когда все закрыто, когда никуда ты не выйдешь, и, и не хочется никуда выходить, но жить надо. Но жить надо, и пустые полки, и все это. Это спровоцировано, конечно, паника, это понятное дело. Да. Кстати, очень интересно еще, а, я не очень вам мешаю как-то так, я в Нет, ты не мешаешь, а ты наоборот, мы обсуждаем именно наиболее критические моменты в, в картине общей. А кстати, Вы знаете, знаешь, что мне кажется, что хотел... вот наиболее критичным вот на сегодняшний момент же, это отношение демократии к тому, что происходит. Алло, алло, мне алло, кажется, слушай, что это, ты... да, я это... с вами. Что ты поплыл, звук? Я, я, если я с вами, то я хочу сейчас э, сконцентрировать, может быть, я не знаю, если Миш не против. Внимание на поведение Диэм-партии, которая, несмотря на то, что в стране вот такое горе, она пытается это, это горе использовать в своих предвыборных целях. Это настолько аморально. Вот мы сейчас говорим о человеческом факторе, мы говорим о морали. Я приведу пример, самый вопиющий, вот для меня это самый вопиющий пример, это личность Блумберга. Потому что этот человек который потратил почти миллиард долларов на свою предвыборную кампанию, не далее как э, в пятницу 18 миллионов отдает Демпартии на борьбу с Трампом. Он 40 миллионов отдает на борьбу э, с пандемией коронавируса, но он ее отдает не точечно, вот не там, где надо, а вообще там бара прикупает, везде пойдет. Просто элементарно сравните цифры. 18 миллионов на Демпартию, 40 миллионов на борьбу с коронавирусом и почти миллиард на свое пребывание в Белом доме. Для меня этот человек давно не существует. Он для меня не существовал много лет тому назад, когда он был мэром этого города. Но мы сейчас говорим об вот той системе, мерзкой, гадкой системе. Так вот, в пятницу мэр, бывший Блумберг, разогнал... Полностью всю свою группу, которая его поддерживала, которая ему помогала. И он обещал этим людям а, помощь, материальную работу, медицину до ноября месяца. Так вот, он выгнал всех на улицу. Без выходного, как говорится, пособия. Вот это отношение человека ну, сам дал, Лен, сам взял. Лена, Лена. При, И, всем, да. при И, всей моей негативе он, к Блумбергу, я могу сказать, он не социалист уж точно. <laughs> То есть... он, он, но он не один, потому что все остальные тоже молчат. Брин молчит, молчит Закерберг, молчит Безос. Без вот, э, Правильно, раз, я, помощи, я совершенно верно, да, они здесь, все, молчат, сказать, нет, они все был... молчат, потому Вы что извините, вместо того, я чтобы я... Вот, помогать конкретно, они столько денег выбросили на демпартию, что им уже О. нечего сказать. Но я просто привела пример элементарного отношения миллиардера к тем людям, вот к нам, которые для него никто. А Я не знал тех людей, существует. которые проехали, э, ну, тогда, когда им нужна помощь, того, а сейчас медицинская помощь нужна каждому, по он их просто выгнал на улицу. Про безоса, скажи Единственное, вот из них, из всех делает хоть что-то, потому что он, во-первых, всем, по-моему, увеличил на это время на 2 доллара зарплату в час, и плюс еще он сейчас собирается mm -hmm. нанять еще 100 тысяч человек, чтобы, потому что увеличилось количество а, заказов онлайн. Поэтому ну, извини просто... меня, я это читал, хорошо, 2 доллара в час, конечно, замечательно, но они, риски у них увеличились не на 2 доллара даже. Ну, это ну, просто единственный человек, который хоть что-то делает для спасения экономики, там, мы же не знаем, как там он, может, он там всем выдал эти маски, и они там все ходят, продезинфицированные, и все, я же не знаю. А, вот. про эти, но, про эти ну, это, конечно, верится в это с трудом, но просто, по крайней мере, он хоть что-то пытается делать для спасения экономики. Остальные все молчат, а остальные все сидят на своих миллиардах и ничего не делают. Тот же Билл ну, Гейтс, ну, большой партия. Ну, ну, каждый из них потерял немножечко. Они все сейчас... большие борцы с Трампом. Каждый из них да, пытается он... уколоть Трампа. Это, это, это настолько аморально вообще вот, вот в этой ситуации, что дальше просто говорить не о чем. Ну, Лена, Я вот желаю вам, понятно, что абсолютно всем быть здоровыми, страну, абсолютно всем тем, что дома можно, никуда да, не и ходите. Потому что, Трамп, потому да, что, да, что да, единственное, да. что вы можете сделать, знаете, как вот спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Дезинфицируйте все и просто не выходите лишний раз. Это, это, это будут советы тех людей, которые находятся, можно сказать, в эпицентре. У меня, к сожалению, муж работает, и, к сожалению, он не может быть дома, и поэтому я очень переживаю, но я надеюсь, что все будет хорошо. Я желаю всем добра, здоровья, счастья, и, естественно, понимать, что мы живем в той стране, которая уже никогда не будет прежней. Окей, спасибо, Лен, что подсоединилась к нашему разговору. Ну, у нас еще осталось немного времени, Миша. Э, вот э, все-таки возвращаясь к тому, что в Сенате происходит, да, что происходит с этими голосованиями, то как ты считаешь, вообще политиканство вот в, вот в ситуации, когда Но они же решение... не воспитаны. Они, они... они такого не понимают ничего. Значит, они, когда видят деньги, э, когда речь идет о деньгах, у них все остальное выключается. Им нужно свои интересы. Сейчас же сказали, что в Сенате, благодаря ну, в Конгрессе, в обеих палатах, благодаря э, вот этому кризису, сейчас там просто нашествие этих э, лоббистов. То есть там, там просто от них сейчас не продадут. Вот. Потому что э, тут раздают, можно сказать, бесплатные деньги триллионами и конечно к ним хочет припасть любой и их больше ничего не волнует их не волнует там судьбы э, нью-йорка судьбы калифорнии их не волнует что э, что нужно там что не хватает этих масок их волнует что вот появились два триллиона нужно к ним обязательно прицепиться но правильно, это правильно же... но это же хорошо но, люди... но в таком при... случае скажи мне тогда пожалуйста когда вот рядовой избиратель, который ныне наблюдает всю вот эту картину, и который в ноябре пойдет голосовать, или это будет делать, если я уж не знаю, я надеюсь, до ноября, рассосется все-таки, люди смогут пойти голосовать. Так вот, кому будут отданы голоса, вот кому, спасителям Отечества, каким только? Но они пытаются же рассказать все, что они спасители Отечества. А Поэтому спасители чего? Отдадут голоса большим демагогам. Вот, ты же понимаешь. Хочешь что я тебе, это... я позволю себе пример привести. Во время, да, пр... конечно, Во конечно. время праймарис проводился опрос среди демократов. И как вариант было предложено что вы предпочитаете астероид который грохнет нашу планету или второй срок трампа и по моему если не ошибаюсь 62 демократов предпочли астероид который уничтожит нашу планету чем трампа на второй срок поэтому вопрос который ты задаешь для тех 25 30 демократов но no брейнер они будут голосовать за своих уродов пусть это даже им стоит жизни это больные люди это психически нездоровые да, это... люди. Вот, вот, вот понимаешь, самое... к сожалению великому, когда мы считали, что мы, допустим, дискутируем именно с людьми, у которых, э, ну, как бы тоже с психикой все в порядке, просто они, может, на, на иных позициях стоят, какие-то у них идеологические установки, другие нет. Вот, Сережа, это абсолютно точно. Это... Диагноз это болезнь, но, к сожалению, у нас столько психиатров нет в стране, даже и по миру, их столько нет, чтобы вот, вот, это, вот эту всю массу людей провести через кабинеты и, и, и каким-то образом выправить эти мозги. Есть, не... Надо телевизор, и все. Тогда все Выключить будет... телевизор? Кому? Ну ну вот. мы это выключим? А они это будут ну, все и, равно. И, и, если они выключат телевизор, у них начнется оздоровление. Я не знаю. Ты думаешь, что это прямое влияние исключительно CNN и так далее? Ну, не прямое, но они... Ну, вот я сейчас тебе как раз, вот мы с тобой говорили, вот это есть такой Макс Бут. Он как бы э, э, республиканец, э, кричит, что он never Трамп. вот, и он начал кричать, что Трамп, он уничтожитель нации, потому что вот если бы была Хиллари президентом, такого бы не было, вот, что вот он по коронавирусу ничего не делает. И тут ну, народ, естественно, к этому Максу Буту давно относится достаточно спокойно, без особой любви. Потому что демократы его не любят, потому что он республиканец, а республиканцы его не любят, потому что он, он не республиканец. Вот и на самом деле. И они просто пошли, посмотрели его твит, Твиттер-аккаунт и обнаружили, что он вообще первый раз что-то написал по поводу этого коронавируса, это был где-то в конце февраля когда администрация уже вовсю начинала работать и пыталась принимать меры, уже был запрет и на путешествие в Китаю, уже был запрет и на путешествие, или вот-вот собирался ввести запрет на путешествие, на, на полеты. Из да, Львы. на полеты. Поэтому, и вот этот вот человек, который проснулся первый раз в конце февраля, вдруг теперь значит стал... морали. Ну, я, я, я подозреваю, вообще фамилия знатная, да. Не, не, не нет ли у него родственников, которые в девятнадцатом веке там, да. а, как говорится, лишил жизни одного из наших <связывающих> великих президентов. Да. Был да, тоже да. такой да. господин Бут, да. кстати. По, по, по, по, по, по другому, по, по другому писал. По, по другому писался. Да да. Я только что писал в эту историю. Он там по, по другому писал, не так как это. Но да, правда, ну, он там Бут был, он был Бут, он Буф. был, okay. да. Хорошо, ну, значит, не так. Значит, может, он с этим созвучен, который сидит в тюрьме, который торговец оружием Из России. Ну да, учитывая, что Бут очень любил иракскую войну, был большой ее пропагандист. Видишь, все равно мы при желании любые связи найдем. Было бы то желание. Ну хорошо, у нас время подходит к концу. Единственное, не будучи, естественно, специалистами, докторами и так далее, повторять, как мантру, видеть себя осторожнее, действительно, там контакты какие-то уменьшите, мойте руки чаще и прочее-прочее, мы не будем это повторять, но, но, тем не менее, скорее всего, стоит сказать, чтобы относитесь к этому со всей серьезностью и. И действительно, верьте в лучшее, потому что я думаю, что все-таки еще и вну, внутренние отношения людей к этому всему, что происходит, не, не паникуя, а со здравым смыслом, мне кажется, все будет хорошо в итоге тогда. Да, -то не надо, да. надо, чтобы... Как это? Будьте здоровы, надо говорить. Да, будьте здоровы и верьте в то, что вы будете. Спасибо. Ну, а на сегодня мы э, с вами прощаемся и Действительно желаем вам в первую очередь здоровья До следующей встречи Спасибо, Спасибо.